я вас приветствую друзья мои на своем канале с вами ольга арзуманян я хочу немножко рассказать о себе я пришла в интернет более 10 лет тому назад Прошла, конечно, огонь, воду и медные трубы, и вынесла оттуда самое ценное – это опыт. Вот уже 4 года, с, можно сказать, уже более 4 лет, я зарабатываю в управляемых матрицах. Это был «Элэсклаб». И на сегодняшний день это мой любимый фонд взаимопомощи World Money. Как вы видите, я нахожусь у себя в кабинете. Наш фонд это... Не инвестиции, это не криптовалюта, и это, конечно, не хайп. Фонд стартовал у нас 7 декабря 2019 года, всего лишь с одной площадкой, она так и называется World Money. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб. Работает честно, открыто и платежеспособно. Как вы видите, я нахожусь в своем разделе э, «Финансы», и э, могу. Э, я никогда не скрываю, всегда э, показываю, сколько у меня за год, и вот седьмого э, будет год и месяц, я заработала в фонде. А здесь один большой такой вот нюансик. Я не хожу нигде, ни по каким проектам, нигде не регистрируюсь. Я зарабатываю только в одном нашем фонде. Э, поэтому у меня и такой результат. Что хочу сказать, Ребята, как я уже сказала, что стартовали мы всего лишь с одной площадкой World Money, а за год у нас добавились еще 6 маркетинг-планов. И сегодня у нас на сегодняшний день 7 маркетинг-планов и 6 уникальных 6 площадок у нас есть уникальная закольцовка. Работаем мы на площадке Golden Ring и получаем пассивный доход с 6 площадок. Одна площадка у нас в стоит отдельно, а на ней нет закольцовки. Я вам все покажу и расскажу, ребята. А начну с того, что у нас регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами денежных средств у нас подтверждается только через вашу почту должна быть google или яндекс на другие письма не приходят перевод между партнерами у нас осуществляется с 1 рубля пополнение в кабинета пополнять можно с 50 рублей за <coughs> вывод денежных средств у нас осуществляется с 500 рублей спросите почему да потому что у нас нет в фонде меньше заработка чем 500 рублей ну и давайте я вас, наверное, познакомлю с, с, с, с площадками. Профиль у нас, ребята... Нужно заполнять в обязательном порядке У моих у всех партнеров стоят аватары Я Это требование такое, чтобы стояла фотография Я не работаю с теми партнерами, у которых стоят там зайчики, пингвинчики или цветочки Я работаю с партнерами, но не с зоопарком Поэтому, если будете регистрироваться, то устанавливайте свой аватар Чтобы я видела кто лицо своего партнера. Аватар устанавливается очень просто. Нажимаете кнопочку ⁇ Выбрать файл ⁇ вас файл выбираете со своего компьютера. Как только сюда приходит код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку ⁇ Загрузить ⁇ Ваш аватар устанавливается. Следующий обязательно прописать нужно ⁇ скайп чтобы я могла связаться с вами по скайпу. В крайнем случае, сюда напишите ссылку на ваш телеграм. В обязательном порядке нужно указать номер телефона при регистрации, потому что... Вам понадобится, вашим, вашим же партнерам понадобится связь с вами. И, а у вас это профиль не заполнен. Это очень плохо. Прописываем в этом разделе ваши кошельки. Также мы работаем с платежными системами. Вывод у нас на платежные системы Pair кошелек и Perfect Money. А пополнение я вам покажу, с каких платежных систем мы пополняем. У нас есть и пополнение и со Сбир-карты, можно пополнить и с Киви-кошелька, можно с яндекс деньги пополнить, а также с Адвэкэш, можно с криптовалютных кошельков, Эдфир и Биткоины а можно пополнять, а сюда на кабинет вам приходят на баланс, все в рублях. Я работаю с одной платежной системой, вывожу на Payr кошелек. Если вы тоже так будете, вы можете прописать нули, а в другой ячейке прописываете свой, свою платежную систему. Еще что хочу сказать, что... Да, и нажимаете кнопочку «Сохранить». Здесь, в этом разделе, также можете поменять свой пароль, если вдруг вам не понравился этот пароль. Сразу покажу, где находится, будут находиться ваши партнеры. В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка. Она а нажали. У нас все автоматизировано. И, пожалуйста, ваша ссылка реферальная уже скопирована у вас в буфере. Также здесь будут отображаться у нас партнеры до пятой линии. Здесь логин, почта, телефон и скайп. Так вы можете посмотреть, на какой площадке у вас каждый партнер стоит и на какой работает. Нажимаете на площадку и вы видите, зеленым отображается это активированные площадки, а красным не активированные. Точно так нажимаете площадку PD и точно так же смотрите, где какой партнер. Вторая линия нажимаете, активация, например, площадки. PDA. И здесь смотрите, всех все партнеры у нас просматриваются и все площадки просматриваются. Все очень автоматизировано и все прозрачно. Также на, на этой площадке каждая площадка, партнер отображается на какой площадке он работает. Или же на всех площадках работают, как и я. У меня есть тоже такие партнеры. Сразу покажу, где находятся промо-материалы. Промо-материалы у нас в разделе. Здесь можно у нас есть баннеры и точно так же есть слайды. Но у нас... Начну с площадки, как моей любимой, это «Word Money». А сейчас она у нас самая любимая у всех, наверное, Golden Ring Mini и Golden Ring, так как мы там зарабатываем очень большие деньги. На этой вот площадке, которую я вам сейчас показываю, это площадка World Money, мы стартовали с ней, с этой площадкой 7 декабря, как я говорила, у нас была она всего лишь одна, и мы на этой площадке очень хорошо много денег заработали. На каждой площадке у нас имеется Кнопочка Маркетинг. Маркетинг вы можете посмотреть в ролике. У нас профессиональные ролики записывает профессиональный маркетолог. Вы по каждой площадке есть. И можете посмотреть в слайдах. А в слайдах, почему я вам показываю? Да потому что в слайдах видно, где, когда из какой, с какого стола идут выплаты. Зеленым отображается у нас выплаты. А вот, и посмотрите, у нас только два накопительных стола, а с остальных столов идут шикарные выплаты. Дойдя вот сюда на шестой стол с малым количеством партнеров, вы получаете, выходите, когда сюда становится первый партнер или ваш клон, выходит сюда 10 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч активируется площадка Golden Ring, самая крутая. А остальные, с остальных партнеров вы получаете по 30 тысяч. Это очень хорошая площадка. Здесь можно заходить. Разработано нами 18 стратегий на этой площадке. Вы можете заходить с первого стола. Первый стол стоит 1000 рублей, второй стоит 2, третий 6, четвертый 5, пятый 10 и шестой стоит 30 тысяч. Можно заходить первый и второй, первый и третий, первый, первый второй и третий, первый и четвертый, первый и пятый, первый и шестой. Можно купить полностью все площадки и работать на, на, этой, на именно на этой на этой на этой на этой на этой столы и работать полностью сразу же на всех столах. Пройдя один круг с малым количеством партнеров, вы зарабатываете на этой площадке 86 тысяч и плюс, как я сказала, с первого партнера с этого места активируется у вас автоматом площадка Golden Ring за 20 тысяч. Вот и 86 и плюс 20, 106 тысяч за один круг. Но вы же не будете делать всего лишь один круг. а За вами будут идти по следующие партнеры и тоже также будут приносить вам на баланс деньги, на баланс для вывода. Вот эта площадка такая. На этой площадке ребята очень хорошо заработали мы и довольно-таки на каждой площадке у нас есть, где листаете сайт и покупка столов у нас на каждой площадке идет в самом низу. Первый стол на любой площадке покупается у нас в обязательном порядке. Остальные столы вы можете выбирать по желанию. Также здесь отображается полностью вся ваша транзакция, всех ваших денег, полностью-полностью все. Следующая площадка, ребята, это площадка ПД. На этой площадке... Чтобы перейти на другую площадку, обязательно нужно нажимать «Домой». Это площадка социальная площадка у нас. У нас на этой площадке есть каждые две недели проплата 100 рублей. И так в месяц вы оплачиваете за эту площадку 200 рублей. Если вы не готовы оплачивать эту площадку, то, ребята, не надо заходить на эту площадку. Я вас очень прошу, не делайте, не загоняйте свой бизнес в, в долг если вы не сможете оплачивать. Точно так же на этой площадке есть профессиональный ролик и есть слайды. Здесь всего 4 рабочих стола, и пятый стол – это выплаты. Пройдя один круг с малым количеством партнеров, вы на этой площадке зарабатываете 4 800 и идет с первого на партнера или с вашего клона со стола выплат первого идет 600 рублей на баланс а за 1000 рублей идет активация первого стола на площадке word money и пройдя всего лишь один круг вы заработали 4800 и за 1000 у вас активировался первый стол word money ну и площадка давайте разберем сначала клевер Мини. это площадка Имеет всего лишь два таких лепестка, где у нас всего лишь три уровня. Это первый уровень, это сиреневый, три партнера, второй уровень 9 и третий уровень. Это 27. Здесь идет реферальное вознаграждение и плюс по уровню. Вы с партнеров первого уровня получаете по 50 и плюс реферальные 50. С партнеров второго уровня вы получаете 50 и 50 реферальные. А с партнеров третьего уровня у вас идет 25 и 25 реферальные вознаграждения. На моем YouTube-канале есть очень подробный маркетинг этого клевер. Также можно посмотреть здесь ролик, и можно посмотреть в слайдах. Следующая площадка, да, вход на ту площадку, на эту Клевер Мини 300 рублей. Выход с этой площадки вы получаете, зарабатывая с двух лепестков таких, вы заработаете 18 750 рублей. Ну и площадка Клевер, это уже большая площадка Клевер, где вы получаете реферальное вознаграждение на три уровня в глубину, вернее, по уровням, на три уровня в глубину, и плюс реферальные вознаграждения. Здесь, на этой площадке, на первом лепестке у вас идет э, по 500 рублей, э, здесь э, со второго тоже 500 рублей, здесь идет по 250. А со второго лепестка там уже идут реферальные вознаграждения э, э, по уровню э, 2 500 и реферальные две, э, тоже 2 500 Шикарная здесь тоже, эта площадка шикарная, и здесь зарабатываете вы с двух лепестков 187 500 рублей. Ну и теперь давайте я вам расскажу, за такую площадочку, как Бэхомы. Бэхомы у нас имеет всего лишь два рабочих стола. Вернее, один рабочий стол, это второй стол выплат. Чтобы было вам видно, я покажу вам на слайдах, как эта площадка работает. Здесь вы можете на этой площадке заработать себе на вход на любую нашу площадку. Давайте порисуем быстренько. Я вам очень быстро все расскажу. Здесь, как вы видите, один рабочий стол, а второй стол выплат. Покупка у нас, как я говорила о том, что покупается э, у нас э, по желанию э, второй стол, а первый стол идет в обязательном порядке. Вы купили первый стол, у вас всего лишь в кармане 500 рублей, которые вы можете э, начать свой бизнес. Активировали, зарегистрировались, пополнили кабинет на 500 рублей – и э, активировали первый стол. Пригласили первого партнера, к вам приходит первый партнер, становится на это место, у вас 500 рублей идет в накопительный баланс. Второй партнер вам приносит 500 рублей на баланс для вывода. Вы уже со второго партнера вернули себе 500 рублей. Третий партнер приходит у вас с первого и с третьего партнера идет актив активация за тысячу рублей стала выплат. Первый партнер пригласил три партнера и пришел, стал на это место и принес вам 500 рублей для баланса для вывода. Второй партнер пригласил три партнера и пришел, стал к вам на это место и принес вам тысячу рублей на баланс для вывода. Третий партнер пригласил три партнера и пришел, стал к вам на это место и принес вам 1000 рублей на баланс для вывода. Вот так, ребят. Сколько у вас? 3000. За 3000, пожалуйста. Вы можете на этот... Вот сделали один круг. Здесь почему 500 рублей? Да потому что 500 рублей идет реинвест первого стола. Вы опять возвращаетесь, становитесь к своему спонсору, и точно так к вам будут приходить эти же ваши партнеры, когда становится у них партнер на это место, или их клон выходит сюда на это место, и будут к вам возвращаться то ли на это, то ли на это, то ли на это, на любое место. Вот такая вот у нас есть площадка, на которой можно без конца крутиться, только не ленись, крутись и зарабатывай деньги. Вот. Ребята, на этой площадке вы можете заработать. Вот, заработали 3000 и активировали площадку Golden Ring Mini. Сейчас я вам расскажу по этой площадке Golden Ring Mini. Это уникальная площадка, где с этой площадки у нас есть пассивный доход. Я вам сейчас расскажу по поводу пассивного дохода. Это площадка. Мы сейчас все работаем на этой площадке и получаем шикарный доход с переходом в Голден Ринг, большой Голден Ринг. И там очень хорошие доходы, ребята. А, ну, там с каждого партнера падает по 100 тысяч. Это очень шикарно. 20, 20, 80, 100. Ну вот смотрите, вы можете сюда зайти через удвоитель 2000 или зайти сразу же стать в первый блок. За 4000 удвоитель вам дают дают дают два партнера первый и второй партнер вам дают переход сюда но ребята я вам всем советую если у вас есть 2000, ну накопите вы еще 2000 и станьте сразу в четвертый букв. Здесь вы сразу начнете получать. А в два раза сократить свое количество приглашенных партнеров, я считаю, что это очень выгодно. Как вы видите, здесь семиместка. В семиместке плечи всегда идут вышестоящему. Сюда приходит к вам первый партнер, становится сюда второй партнер. Ребята, прежде чем он станет сюда, ребята, вы позвоните своему спонсору, чтобы ваш спонсор выставил вам бронь, по, ваш, ваш реинвест по броне спонсора идет вот сюда. Вот сюда становится ваш, ваш реинвест. А сюда приходит третий партнер. У вас 3 700 на баланс для вывода. И за 300 рублей идет активация площадки Клевер Мини. А если вы уже активировали эту площадку, то вы получаете не 3 700, а 3 800. Вы получаете 50 рублей за уровень и 50 реферальное вознаграждение. Эти партнеры дают вам переход во второй блок. Здесь точно так. Первый партнер, второй партнер, ребята, звоните по броне спонсора, вы станете вот сюда. А сюда третий партнер, и вы 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 идет активация, как я уже вам говорила, площадки Клевер. Вы также получаете, если у вас активирована уже эта площадка, то вы получаете не 2 тысячи на баланс для вывода, а 2000 Шикарно! Эти партнеры 2 и плюс 4000 с этого партнера, это двадцать тысяч. Идет активация автоматом площадки Golden Ring нашей самой крутой и заходим на площадку golden ring и смотрим в слайдах в слайдах здесь почему показываю потому что здесь все видно где с какого партнера вы получаете доход выплаты ну и смотрите у вас активировался за 20 тысяч первый блок на площадке golden ring плечи идут выше стоящему сюда можно бронь выставили сюда, первый партнер стал. Сюда приходит к вам второй партнер. Вы по броне спонсора звоните спонсору, прежде чем он станет, и выставляет вот сюда ваш реинвест, и сюда третий партнер. И, пожалуйста, 20 тысяч на баланс для вывода. Ребята, шикарно. Эти два партнера вам дают 40 тысяч на переход во второй блок. Здесь точно так же первый, второй реинвест идет сюда по броне третий партнер, 20 тысяч на баланс для вывода. 20 с этого, 40 с этих двух идет а, активация третьего блока за 100 тысяч. Здесь первый, второй. Реинвест по броне спонсора сюда, третий партнер становится и, пожалуйста, 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится ваш пассивный доход с этой площадки. 10 клонов летят по 1000 рублей на площадку World Money. Один клон за 5000 летит тоже на четвертый стол на площадку World Money. И 50 клонов по 100 рублей летят на площадку PD. Вот такой вот денежный дождь идет именно с того, что у нас такая уникальная закольцовка. А эти партнеры, четвертый, Пятый дают вам 100 тысяч на баланс для вывода, 100 тысяч на баланс для вывода. Здесь очень хорошо то, что с, с площадки Golden Ring Mini все идут, ваши клоны, ваши партнеры, все идут шаг за шагом сюда, на, этот, на эту площадку. Скажите, что это не уникальная площадка, уникальная, денежная. Вот такой вот денежный наш, ребята, фонд Поэтому я вам очень советую, присмотритесь, посмотрите, позвоните мне, я вам более подробно расскажу, все покажу. И, конечно, добро пожаловать в мою команду, буду очень рада с вами поработать. Помощь я свою гарантирую. У нас есть и обучение, у нас идут проводятся вебинары ежедневно с 18.00 по Москве. Есть, есть инструменты, я даю своим партнерам инструменты для онлайн-бизнеса. Буду очень рада. Звоните, стучитесь ко мне в личку, звоните на Skype, э, в Telegram, в, в соцсети, пишите, отвечу на все ваши вопросы. С вами была Ольга Арзуманян, жду вас в своей команде, ребята, наш фонд самый. Крутой во всем интернете. Присмотритесь, ведь сейчас самая а, актуальная тема – это деньги. Где взять деньги, где взять деньги, оплатить коммуналку, кредиты, а, да и вообще а, ж, жить на что. А тем более, есть такая возможность. Здесь можно войти. Не надо, например, вот Golden Ring у нас, вход стоит на эту площадку 20 тысяч. Вы можете прекрасно поработать и заработать, и перейти автоматом на эту площадку. Точно так Golden Ring Mini. У вас нет этих, допустим, 2 Вы активируете площадку Bechoma за 500 рублей, и вы прекрасно заработаете на этой площадке 3 тысячи. Тысячу еще поставите на вывод, а активируйте удвоитель, пойдете через удвоитель на Golden Ring Mini. Присмотритесь.